Канал ⁇ Осторожно урбанисты ⁇ продолжает серию мини-обзоров на интересные современные автобусы в Сочи. Мы уже рассказали вам о белорусском электробусе и газомоторном Волгобасе. Сегодня пришло время поговорить о газели Line, которая в этом году вышла на линию по маршруту 13. Для тех, кто не знает, 13 маршрут обслуживает микрорайон Соболевка. Тут настоящие европейские улочки. Они изогнуты, плотно застроены малоэтажными домами, а самое главное, они узкие, что еще нужно для комфортной жизни конечно, современный автобус. Таким стал малогабаритный бус Gazelle CityLine. Он имеет широкий, больше метра проход, общая вместительность салона 22 человека, однако главное преимущество данной модели по сравнению с пазиками и хендаями – это низкий пол. Новая «Газелька» официально самый маленький низкопольный автобус, произведенный в России. В остальном это такой же современный автобус, информационное табло находится не только снаружи, но и внутри, широкие панорамные окна, кондиционер и отопитель салона присутствуют, гидравлическая подвеска на месте. Чего к слову нет у хендайчика, единственное в чем он выигрывает это вместительность. Поэтому этот красавец и стал идеальным решением для данного маршрута. Большие низкопольные собраты попросту не могут маневрировать на узких улицах. Конечно стоит уточнить, что для комфортного передвижения пассажиров, интервал маловместительных автобусов должен составлять менее 5 минут. При давке в таком автобусе теряются все преимущества удобной посадки и высадки пассажиров. Однако большое количество маленьких автобусов может вернуть нас в ситуацию забитых остановок, как это было в 2010 году, когда город был за забит маршрутками. Мы считаем, что для Сочи уже давно назрела транспортная реформа, благодаря которой город подружит маленькие газели ситилайн, большие волгобасы и лиазы и даже электробусу место найдется. Если хотите узнать, как мы видим такую реформу, то напишите об этом в комментариях, мы обязательно вам все расскажем, а также и дальше будем следить за развитием сочинского общественного транспорта. Этот канал Осторожно Урбанисты, каждый ваш комментарий помогает распространить этот ролик, а репост приближает светлое будущее. Помните про это и увидимся на улицах наших городов.